привет привет всем с вами связи елена римхи и я это видео записываю из магазина м-видео и сюда я пришла вот по какому поводу сейчас я вам расскажу и я очень-очень рада этому визиту. так моя коробочка <coughs> вот такой macbook pro вот такая вот коробка. Сегодня я получаю в подарок за свою работу в компании Search Energy. Вот чек у меня перед руками. Я вам сейчас покажу, сколько стоит такой MacBook. 291 490 рублей. Это видео я записываю со телефона. Apple 8 256 гигабайт, который я также получила в виде подарка за работу в компании Источник Энергии. И буквально скоро я приду <coughs> сюда получать другой подарок аймак, который стоит 950 тысяч рублей. Такие подарки, конечно, получать очень приятно, и очень это нравится. Я только-только сегодня ночью прилетела с Туниса, и Вселенная через других людей, через мою работу, через сотрудничество с компанией Search Energy преподносят мне вот такие вот подарки. Конечно, такие подарки получать и принимать очень-очень приятно. Прошу прощения, немного простудилась. Я хочу выразить огромную благодарность Володе Мошкину за... <coughs> за его щедрые подарки всем ребятам, которые эту компанию организовали, и вообще Вселенной за то, что она мне дала такую возможность начать сейчас сотрудничество с нашей замечательной компанией. Если вы сейчас являетесь просто сторонним наблюдателем и смотрите за развитием нашей компании, я вам рекомендую без промедления присоединяться, выполнять объемы, выполнять товарообороты. И получать тоже, помимо финансового вознаграждения, которое очень-очень вкусное и интересное, вот такие вот подарки стоимостью, к примеру, телефон стоит 73 тысячи рублей, MacBook стоит 291 тысяча рублей, iMac Pro стоит 950 тысяч рублей, а последующие подарки еще шикарные, поэтому присоединяйтесь. Всем желаю добра, света и отличного настроения. С вами была Елена Ремхе. Пока-пока.